Первый матч уже на ваших экранах, дорогие друзья Агрессив против Тима Рэббл Агрессив начинает в обороне, Рэббл в атаке И карта Мираж, как вы видите Best of 1 То есть проигравшая команда Опять же, я не знаю, есть ли здесь игра за третье место Но если вдруг она есть, то проигравшая команда будет играть именно этот матч Ну а победители выйдут в финал И, возможно, финал я тоже буду комментировать Но это не точно Uh, собственно, начинается выход от команды Rebel И выход, ну, мягко говоря, совсем-совсем по бороде пошел Тем не менее, инкассатор Сайта достаточно неплохо смог справиться с соперниками Правда, остался в Соло И Кирго, конечно, тут не упустил возможности сделать даблкил под конец раунда И, как следствие, агрессив забирают пистолетку Такая вот история Саня, я на Мираж смотреть не могу, так как позавчера на миксе 6 или семь раз к ряду... Играл, ничего себе Вот это да Не, я бы, у меня бы столько выдержки не хватило Так много играть на одной и той же карте Это прям, это жестко Давайте знакомиться с коллективами Kirgo, I Love You, Alone Ghost Boy, Witch Blades и Love Some Mama Это состав команды Агрессив И Team Rebel, соответственно, это инкассатор сайта Кстати, их на сайте, их в матче 2 Два инкассатора сайта, даже не МС И что тут, господи, они убивали друг друга и бег, бегал Бегал тап, не успевал увидеть Короче, инкассатор сайта, Space, инкассатор сайта, даже не МС и инсубординейт в общем, никнеймы у Team Rebel такие себе, честно сказать, без фантазии, учитывая то, что в команде есть два инкассатора сайта, это прям, ну, слишком как-то жестко. А почему не три, собственно, а почему не вся команда инкассаторы? Было бы вообще тогда очень красиво. Ну, ладно, не никнеймами Краш. Красный, господи. Никнейм. Блин, простите, дорогие друзья, все, я сейчас поплыл. Не никнеймами мы, конечно же. Будем э, наслаждаться здесь а контр если, конечно, мы им будем наслаждаться. Пока что у команды Team Rebel в атаке э, существенные проблемы, так скажем, начинаются. Но, может быть, сейчас закончится ввиду девайсного раунда, который как раз-таки сейчас у Team Rebel и будет. Так, что там в чатике? Я вижу, что-то много всего написали О, хай, сегодня-то я не пропущу, мне КС 1.6 нравится Владимир Сергеев, приветствую, приятного просмотра Сегодня, да, повезло не пропустить Агрессив из Агрессив Пока, да, пока достаточно агрессивная оборон Но, в принципе, Агрессив не зря, наверное, так назвались Ребята действительно на всех своих играх любили выйти что-нибудь поподжимать. Какие-то аркадные действия сделать. И тем самым, собственно, подтвердили то, что они действительно агрессив. Вичблэйдс просто, просто только Маус один нажимает. Ну вот здесь, конечно, немного не лег прицел на голову оппонента. И неожиданный выход из ямы одного из игроков атаки. 6 и 1 хп. 6 хповый погибает. Следом за ним умирает также его тиммейт. В общем, здесь, к несчастью... Под конец раунда у команды Агрессив открылось второе дыхание, и они смогли принять э, своих визави, которые пытались взять точку А. Сани-инкассаторы, походу, брать как минимум по разуму. Ну, не буду исключать такой вариант развития событий. Как минимум, э, что-то, наверное, все-таки поспособствовало тому, что они подписали себе такой никнейм. Видимо, либо коллеги, либо... Либо калеки Ладно, конечно же, ребятушки, не обижайтесь Это я касаемо инкассаторов Не обижайтесь, это просто юмор Юмор, возможно, такой, второсортный, не смешной Но, тем не менее, вы не обижайтесь Лавсом мама Бреет уже второго, кстати говоря, соперника И даже не МС Ну, может быть, конечно, эйс мы и увидим Но... Я когда увидел место, куда он поставил прицел, сразу понял, что эйса не будет Потому что, как вы понимаете, чтобы попасть в соперника Соперник должен быть метра два с половиной в высоту Иначе попасть по нему будет просто невозможно Но, короче говоря, что 5-0 Пока команда агрессив шансов своим соперникам не, о... шансов, простите, своим соперникам не оставляют. И калаши, эмки, фамасы, в общем, бай у команды агрессив, конечно, как говорится, пушистый и разношерстный, но у Team Rebel тоже, в общем-то, какие-то автоматы есть Легкая перестрелка для Вич Блейдса, но при этом, при всем, начинается выход на точку А, и более того, ее держат, I love you, попал Попал. Прострелил через ящик в голову своего спрыгнувшего на точку соперника. Перед смертью успевает забрать спейса. Ну и просто как здесь выходить? При том, что команда Rebel как бы даже раскидывает точку. То есть я бы... Окей, понимаю. Ребята выходят без гранат. Не кидают флешки, не кидают дымы. И, в общем-то, тогда достаточно логично, почему они проигрывают. Но... Тим -то рэбл раскидывают точку, они выкидывают флешки, выкидывают дымы, но все равно проигрывают. В чем вопрос? В чем сложность? Вероятнее всего, сложность, возможно, в уровне стрельбы, в таком случае, если не раскидки влияют на результат. Но вы сами все видите. Любую, практически любую перестрелку команда Агрессив выигрывает, причем еще и с достаточно ощутимым перевесом. То есть даже если есть какой-то размен то этот размен, вероятнее всего, просто приводит э, к тому, что агрессив разменивается в плюс. То есть они забирают двоих, а то и троих. И при этом, при всем теряют только одного игрока. То есть команде Rebel нужно действовать максимально кучно. И, кстати, сейчас они действуют действительно максимально кучно. Четыре игрока находятся на меду, и в вчетвером они просто отпинали жестко двух игроков обороны. А третий успеет ли унести ноги? Кирго! Забирает двоих. Ну вот даже в этой ситуации он еще умудрился забрать двоих. Ну дамы и господа. Ну это же не порядок. Я имею в виду относительно команды Team Rebel. Здесь действительно стоит подумать. Подумать есть над чем. Но ситуация один в один. Наконец-то есть. Фу. Хотел сказать, есть возможность зацепиться хотя бы за этот раунд, но даже за этот раунд, к сожалению, зацепиться не удалось. 8-0. Первая половина в одну калитку за командой Агрессив, и уже ничего не изменить, да, первая половина для Team Rebel проиграна, но вдруг сейчас будет 8-7, уже второй раз я восклицаю, но, и первый раз не совсем, да, как бы, был прав, возможно. В общем, да, здесь я согласен, конечно же, с чатиком, я вижу, что в чате ребята тоже, собственно говоря, поддерживают факт того, что стрельба у команды Агрессив просто на уровень выше, да вот, в общем-то, и все. Ну, такое бывает, то есть поставьте каких-нибудь профессионалов против непрофессионалов, и вы увидите ту же самую картину. Непрофессионалы будут все раскидывать, будут красиво пытаться выходить. Но не хватит, не хватит умения в стрельбе. И вот здесь именно ручками агрессив как раз таки и выигрывают. Но пока 3 в 4 и хранить, собственно говоря, команду Team Rebel я не считаю нужным раньше времени. Но Elon Ghost Boy делает минус по ин... ин... Ин, господи, суббординейту. А следом инкассатор сайта, который с двумя R. Я буду их вот так разделять. Один, потому что подписался инкассатор, а второй просто инкассатор. Ну, в общем, короче, вот. Остался последний. О-о-о! Разошелся вы, посмотрите. Я бы на месте Вичблейдс, кстати говоря, открывался максимально осторожно. Ну, мои поздравления. Мои поздравления. Очень сложная ситуация. Но, тем не менее, инкассатор Р. Все-таки смог справиться с данной ситуацией. И выиграл очень и очень неплостой. Неплостой. Неплостой непло... кладь 1 в 3. Сделаем вид, что так и было задумано. <смех> ну, давайте, ладно, смотреть дальше. Посмотрим. Сможет ли инкассатор Р. Помочь своей команде взять еще какие-то раунды А может быть вообще не стоит, конечно, надеяться на одного игрока И в матче должны участвовать э, всей командой, ребята, да Вот Space смог сделать entry-frag Blade с разменный фраг на точке А И следом покороны этого самого игрока обороны Kirgo и Alone Ghost Уже только Alone Ghost все, уже никто. Ну, и теперь я хочу спросить вас, дорогие друзья. Что случилось с командой Агрессив? Ребята, которые перестреливали вообще просто на изичах своих соперников. Сейчас, видели, как легко отдали раунд? Даже практически борьбы никакой не было. При том, что Тим Rebel, не сказать, что уж там как-то гениально прокидывали точки. Там, может, один дым и пар флешек-то и был от всего. Если вообще они были. Но, парадокс, парадокс, черт возьми. Про... Ого. Ну, вы видели, что инкассатор сейчас сделал, да? Ну, мои полномочия, все. Профи, приятно тебя слушать. Спасибо большое. Ой, я не знаю, как прочитать этот никнейм. Это что-то, наверное, по-анимешному там, ну, то есть по-японски, да? Я вот только вижу, что учиха, а вот первое слово не могу понять. Уджира. Уджира, наверное, да? Ну, в общем, спасибо большое за такие теплые слова. Рад, что тебе нравится. Снова остается в соло инкассатор Р... Инкассатор Р. Сейчас зарычит насмерть всех своих соперников. И вот он первый, иди сюда, и говорит. Забирает его голову и ловит флешку. Понимает, что в упоре есть еще один соперник. И вот здесь уже в стрельбе немножечко ни, вот, не получилось. Не получилось, не срослось. Такое бывает. 9-2 в пользу коллектива Агрессив. Да здесь добавить-то, в общем-то, даже и нечего. Я по-прежнему по не понимаю, как Team Rebels смогли забрать вот тот раунд. Китайцы тоже смотрят стрим? Не, это же вроде как, ну, японская тема. Не, не китайская, по-моему. Аниме же это, по-моему, Китай. Ой, аниме, то есть, по-моему, Япония, наоборот, простите. Так, ладно, ребятки, только не ругайтесь, самое главное. Я опубликовал это сообщение только потому, что как бы Юра так вот написал не совсем корректно. И поэтому я у Джира Учихи позволил опубликовать это сообщение. Но, тем не менее, не начинайте ругаться, потому что тогда придется кого-то банить, кому-то давать мут. А мне очень этого не хочется делать, дорогие друзья. Insubordinate! Что-то прям просто неистово лагает. И как такое вообще можно выигрывать, если... Ну, кстати, пинг 135, то есть там действительно лаги, это не что-то там такое было. Так, ну вот здесь я уже не опубликую, простите. Простите, Юра, это я не опубликую, чтобы просто у вас не было ругани. У вас 1-1, я предлагаю вам на этом разойтись. 2 в 1. Снова размены, опять-таки, на стороне команды Агрессив, а следом еще просто 3 вдогонку, и потеряли только одного I love you. 11-2. Простой, быстрый и жесткий раунд для команды Агрессив. С поджимом Ямы, э, с поджимом Меда, вот с поджимом всего, что только можно сделать. Как бы, опять-таки, стандартный ход для команды Агрессив. Поджимы, поджимы и, еще раз повторюсь, поджимы. Поэтому, собственно, Team Rebel могли бы просто, на самом деле, понимая то, что соперник играет агрессивно, ну, где-то просто вот посидеть и подождать его, да? Вот как сейчас, например, инсубординейт пытается сделать это в яме. Но рядом есть тиммейт! Почему он не разменивает? Почему инкассатор Р не хочет врубаться в ход, в ход матча? Это же плохо. Это же беда! Вич Blades пытается кинуть флешку. Это очень сложно сделать. Ну что, 3 в 3. Даже не МС пытается застрелить стену. И на свопе девайса его забивает лапсом. Мама, даже не МС умирает. А следом за ним погибает один из инкассаторов. Тот, у которого одна буква Р в никнейме. И тот, у которого две буквы Р в никнейме. Пытается что-то сделать. Но в этот раз тоже все, опять же, абсолютно мимо калитки. 12-2 и последний раунд первой половины, дорогие друзья. Но агрессив показали, как по мне... Полноценную доминантную оборону Которой это самая оборона и должна, в общем-то, быть на карте Мираж Как я считаю Я понимаю, что мнений много Люди все разные И кому-то может не заходить мое мнение, но я считаю его все таки Единственно верным Да ладно, Диглы! Вот Тим Рэбл Ну вот, ну не чудаки ли в хорошем плане, естественно Не чудакили. ли с автоматами. Ну вот посмотрите, инкассатор не смог забрать Кирго. Тиммейты на меду просто спят. Вичблейд уже забирает еще... Понятно. Блин, они не могут с девайсами, но с пистолетами начали раунд хорошо. Один в один ситуация. кинг Кинга, хотел сказать. Кирга против инсубординейта... И Insubordinate ставит хэдшот своему сопернику Вот это, честно сказать, концовочка-то неожиданная Но знаете почему? Ну, все просто Потому что теперь у да э, 5 пинк Видимо, то, что он скачивал с интернета, все-таки докачалось Но ладно, провайдеры на самом деле не хорошие люди Порой они, бывают подрезают скорость вообще абсолютно так незаметно И в очень ненужные моменты Ну что, второй пистолетный раунд Ребл обороняются, агрессив атакуют и, по идее, атака у агрессив не должна быть э, тайтовой. То есть, ребята должны просто ворваться. Но они сейчас гуськом как бы это и делают. Они а врываются. <как>, как бы, разве можно сказать, что они не врываются? Просто медленно и под дымочки. blades Безупречные две головы. Минус от Love Мама и И этот последний. Заплутал. Заплутал в кухне. Еле вышел из двери. Слишком широкий. Много ходил в тренажерный зал. Ну и минус от Elong Ghost Boy'a. И это 13-3, дамы и господа Печаль и тоска Почему? Потому что пистолетка проигранная А Team Rebel находится в обороне А в обороне проигрывать пистолетку всегда очень и очень непросто Ввиду того, что проигранная пистолетка полностью напрочь лишает экономики на ближайшие два раунда И таким образом мы можем дойти до 15-3 При этом вообще никакой борьбы от команды Rebel не увидим Потому что ну парни будут просто с юспами и диглами воевать да, Space, Space, конечно, молодец Забрал I Love you, кстати, I Love you. Это, наверное, самый невезучий игрок команды Агрессив Потому что какая бы перестрелка ни была Его постоянно практически в ней убивают У него, кстати, и статистика хуже всех в его команде 8 к 11, а все остальные уже далеко за 17 к 6 перешли Ну вот, не везет, не везет Видите, кому-то сегодня тоже не везет Спасибо за подписочку большое, Абдулазис, На Ютубе да, на ютубе, спасибо большое 14-3 В пользу коллектива агрессив И очередной экономический раунд Тим Рэбл, кстати говоря, не решили Что правильным было бы Вариантом сейчас Приобрести девайсы, то есть сделать force buy Для того, чтобы не выходить в случае чего В овертаймы, но как Юра Здесь сказал, что go to scan Смотреть, потому что тут уже гг как мне кажется, что здесь действительно что-то около ГГ Insubordinated выхватывает с прострела, ну а при выходе с кухни, собственно говоря, выхватывает половником по лбу 15-3 Матчпоинт и последний, последний шанс для Тим Rebel реализовать свои девайсы, которые, на которые они все-таки нафармили денег то есть теперь у них эмки. У них полноценный девайс. И они три раунда, два, простите, раунда восстанавливали свою экономику. И если у кого-то сейчас не будет девайса, это просто непростительно. Что сделал он? Косота выбросил эмку! Он просто выбросил эмку, дамы и господа. Видимо, мискликнул. Два в три. Неудачная стрельба от Вичблейдса. И три в одного элонг. Элонг Гостбой один против троих. Его тиммейт куда-то ушел, видимо, расстроившись. Ну и минус от Гостбоя. Uh, Даже не МС погибает. Следом за ним погибает инкассатор. И Space Space остается последний, дамы и господа. Хаев-коннектор. Ну, хаев-коннектор это всегда, конечно, здорово, но проблема в том, что в коннекторе в этот раз никого не было. У Лонгот Boy, кстати говоря, нет бомбы, но она по-продумански лежит в респауне, чтобы нигде ее не спалить. Но, естественно, это ошибка от команды Агрессив. Просто повезло, повезло, что эту бомбу никто под контроль как бы и не взял. Ну и проход через парапет, естественно, на точку Б, которая в данный момент пустует, ввиду того, что игрок обороны находится на А-коврах. Не угадывает, не угадывает Space Space, и теперь, э, в принципе, вот если бы угадал, то он, пусть и даже на лоу хп, но с позицией и были бы шансы, а теперь нет дефьюз китов, окей, может быть подберет с какого-нибудь погибшего сопер, э, простите, тиммейта, но теперь в позиции находится игрок атаки, и игрок атаки как раз-таки с достаточно плотным лайфпаром, а точнее... Э... Полным, в принципе. Не недостаточно полным, а полностью, полный 100 хп, черт возьми. И Space, Space уже не успевает ничего сделать. Дефьюз китов нет. До взрыва бомбы остается 8 секунд. Это ГГ, дорогие друзья. Полуфинал на этом заканчивается. Но спасибо, как говорится, что хотя бы последний игрок атаки не засейвился. Простите, игрок обороны. 16-3, дамы и господа, с таким счетом команда Агрессив попадает в полуфинал этого простите, в финал этого матча, но ну, а их победителей, господи, что я несу? С таким счетом Агрессив попадает в финал этого турнира, но а их соперников мы узнаем уже в следующем матче.